В XII веке в Рязани проживало 10 тысяч человек, но по средневековым меркам это был большой город. везде на каждом углу кредитные магазины взять кредит взять кредит должнику должник должникам чтобы взял в кредит короче одни кредиты в этой рязани о чем это говорит о хороших финансовых инструментах в рязанской области Древнерусские города были замкнутыми, и Рязань не исключение. Вокруг Рязани был такой насыпной вал. Это чтобы делать город неприступным. Вот я как раз на нем и стою. И наверху еще этого насыпного вала фигачили забор. Потом, естественно, все это было уничтожено. После этого построен Каменный Кремль. Короче, и периметр этого всего дела был приблизительно 3,5 километра. На усадьбе располагались жилые дома, хозяйственные постройки и ремесленные мастерские. В старой рязани было развито более 60 ремесел. Дома знатных горожан могли быть двух- и трехэтажные с галереями, переходами, состоящими из нескольких помещений. У рядовых горожан дома были обычные, то есть одноэтажные. Еще представьте, если, к примеру, Вторая мировая война, где сражались миллионы, то война 1937 года, ну, точнее это не война, это набег, когда хан Баты пришел разорять Рязань в той в битве участвовало все рязанское население, а тут было чуть меньше 10 тысяч человек всего. Естественно, татаро-монголам было абсолютно несложно победить, захватить город, потому что их было побольше, и вся эта битва продолжалась 5 дней. 5 дней. они на и